В эфире канал Стройгаранта Анапа. Здравствуйте! Мы сегодня находимся в нашем офисе, где, наверное, создается самый важный момент это и подписание договоров, и, конечно же, фрагмент, когда дом на этапе строительства можно перепланировать, то есть поменять квадрат, переместить стену, то есть сделать так, как вы хотите. Конечно же, мы сегодня поговорим о интерьере и дизайне, какие предложения и решения есть. Все это сегодня в нашей программе. Мы пообщаемся со специалистом и наглядно покажем результат этой работы. Так, ну смотри, есть у нас вот такой вот проект, такого формата. Это вот в классическом варианте, да, он идет? Да, мы квадратуру ага. увеличили. Вот, так это отлично. Даже, И... видишь, твой автомобиль сюда поставил. Но в дизайне ничего не понимаю. Какие варианты есть? Может быть, готовые решения? Мы возьмем какие-нибудь серые оттенки. То, что люди тебе выбирают? Не знаю, что хочу. Переклеивайте. Как только вы посещаете наш офис, здесь есть все. Здесь есть полное юридическое сопровождение, здесь есть дизайнеры и, конечно же, проект. Проект дома, который мы сегодня будем перепланировать. И обращаемся сразу к Дмитрию. Дим, привет. Привет. Немного привет. времени уделишь, нам есть а, очень интересные вопросы. Да, пожалуйста, прошу. Всем спасибо. Дим, смотри, идея такая. М -м -м. Я выбрал себе дом. Угу. 50 квадратных метров. Так. Но не уют с террасой. Чуть-чуть побольше, да? Да. Хотелось бы сделать перепланировку, потому что кое-что хочу увеличить. Ну, гипотетически, я себе его выбираю, этот дом. Так, ну смотри, есть у нас вот такой вот проект по планировочке. Он у нас вот такого формата. Это доходит. вот в классическом варианте, да, он идет? Да, с небольшими корректировками мы сейчас рассматриваем вариант для клиентов, чтобы в 50-м проекте были определенные ниши для шкафов-купе. Uh -huh. и немножко э, вывести вот эту стенку для того, чтобы кухонная зона была чуть-чуть побольше. Вот как раз э, хочу предложить тебе вот это решение, мы можем его опробовать. Да, я понимаю, что мы жертвуем кухня гостиной uh -huh. но возможно ли вот эти вот две стены переместить вот сюда, э, к коридору? Я понимаю, что это будет уменьшение, но мне хочется, чтобы спальные комнаты были больше. Ну давай попробуем. Мы можем увеличить вот на эту ширину, то есть у нас есть дверной проем, который мы можем частично задействовать. Да, совершенно Допустим, верно. на 200 миллиметров, на 20 сантиметров. Следующий этап, это немножко мы можем подкорректировать этот проем, но у нас тоже ограничивает откос. Угу. То есть сейчас я перейду в план. То здесь у меня... Я могу сдвинуть на 50 миллиметров здесь. И эту часть я тоже могу сдвинуть еще на 50 миллиметров. Тогда двигаем, вот. Да, хорошо. И здесь мы тоже эту часть немножко пододвигаем такого плана да да да да да что-то уже вырисовывается я вот хотел бы сделать больше именно санузел то есть вот насколько возможно с точки зрения вот инженерки сюда перенести вот эту стену ну буквально ну, на полметра давай посмотрим то есть для этого мне нужно выделить все. Ага. То есть технически это возможно, решаем эти моменты, ну, да? Конечно, да. Тут вопрос, на какой стадии находится данный проект. А, на стадии строительства. То есть я сейчас хочу утвердить проект, чтобы он мне был, посчиталась смета, и уже идти к дизайну непосредственно. Внутренние перегородки мы еще не стали, не начали монтировать, да, как угу. я понимаю. Нет, нет, нет, нет, еще а нет. Ну тогда да, нас в принципе ничего туда не ограничивает. То есть мы представим, пока что это поле. А. Тогда, да. Да, тогда вообще прекрасно это, это поле, где будет через 9 месяцев дом ну, 9, Просто 10. стоит да, помнить о том, что если дом уже на стадии строительства И все перегородки уже смонтированы То проработать будет достаточно сложно их Нет, нет, именно речь идет на этапе строительства то есть, да, предварительно, то есть я уже определился с проектом Хочу просто дом сделать под себя к примеру, если клиент, ну, в данном случае я, уезжаю там, на полгода куда-нибудь в командировку, uh -huh. а удаленно могу ли я контролировать этапы строительства, смотреть, как что происходит, кто мне эту информацию может предоставлять? Также дистанционно отправляем им видео. А, бывает, связываемся по а, скайпу, либо так, по В онлайн-режиме, да, да, получается? демонстрацию экрана, и вот то, что ты видишь здесь, ты будешь видеть точно так же, только... Это Был информация. один клиент, который заказчик, который... Находясь не в нашем регионе, а согласовал проект совершенно нестандартный, согласовал сумму нестандартную и приехал уже когда дом был в предчастовой отделке То есть полностью на доверии получается? Да, полностью на доверии здорово. и она говорит, что ей очень понравилось Такие клины тоже есть, потому что для многих перелет с одного конца страны в другую составляет там, сумму более 100 тысяч рублей. И поэтому не всегда это имеет смысл. Так, смотрим, что у нас получается, Дим. Получается ли расширится чуть-чуть. А, да, получается, на полметра я смог вытянуть есть, сам узел. Отлично. Теперь его глубина составляет 2,9 метра. Да, мы ага. квадратуру увеличили. Вот, так это отлично, это вообще отлично. Составляет 5,8 квадратных метров. Естественно, это не могло произойти просто так, автобус не резиновый, влезут не все. Здесь у нас пришлось уменьшить кухню-гостиную. Но это я знаю, то, что я этим жертву, то есть это сознательный мой выбор. Если нестандартную дверь поставить, ну на, на примере типа купе, потому что и так коридорчик у меня здесь маленький получается. А именно купешечка. Есть вариант? Вариант есть, я тебе сейчас покажу, но есть определенные сложности. Во-первых, а вот вопрос герметичности, потому что санузел это все-таки помещение с особой влажностью, и желательно, чтобы двери закрывались довольно плотно. Поэтому... А купе не дает этой плотности, да? да купей не дает этой плотности. А я... если межкомнатные, тогда двери нам сделать на купейной, тут же не нужна да. нам влажность? Да, без проблем. Конечно. И тогда да. вот это просто открытие, оно не будет мешать. То есть, ну, да -да -да -да -да -да -да. с точки зрения это... оптимизации, мне кажется, было бы неплохо. Здесь не очень удобно тебе будет открывать ее. Да, да, да. вот, видите, теперь... да. дверь купе, купе... позволяет. Эта стена ее открывать. Ну, отлично. Mm. Вот, вот то, что надо. И во второй комнате такой же. Да, во второй комнате можно сделать точно так же. Так, с дверьми разобрались. Планировочка, мне все понятно. Хорошо. В десяточку. Далее, вопрос про дополнительные работы. Хотелось бы посмотреть, как будет выглядеть навес над террасой. Не хочется остепление делать, просто mm -hmm. хочется навесики и свежий воздух. Примерно такого плана, При... да? Да, да? Да, да, да. да, И колонны, можно ли красивенькие туда? Так, ну тут попробуем, так, ну смотри, мне кажется, максимально красиво. Гармонично, во всяком случае, не, ну, по крайней мере, в гармонии смотрится вот со всей отделкой, которую мы видим, со штукатуркой. Здесь мы это подшивочку сделаем, чтобы тебя птички туда не залетали в дом. Птички в дом, это же к счастью. Ну да, кстати. Ну, не надо. Такого счастья на mm -hmm. в этот раз. навес для для автомобиля. Вот я рассматривал вариант из поликарбоната, потому что он такой, ну по бюджету не будет. А да? чем металлочерепица? Я так mm -hmm. думаю. Mm -hmm. Ну, в принципе, логично, да? Давайте у меня что-то здесь в подборочках было. Вот. Предпочтением. Вот достаточно. Mm -hmm. Ну я так смотрю. Ты же видишь, твой автомобиль сюда поставил. Ну да, Б как раз, да? Mm -hmm. О, да. -да, -да. Я, отлично. И номера спрятали. Хорошо. Mm -hmm. а, все. Вот этот бюджетный вариант меня тоже устраивает. Ну как? То есть мы на отмозку, на дорожку угу. сделали плитку. У да. нас получается аккурат, да? Сразу? Да, да, да, да, да все верно. Так, но ну, вот такой вариант, в принципе, мне нравится. Угу. По планировке. Ну я туда схему подготовлю, тебе все это распечатаю. А, ты еще посмотришь, это все подкорректируешь, и мы с тобой можем туда это уже завершить. Да, но мне Скину. уже нравится то, что мы сделали. Дим, спасибо, я увидел, да? понял, теперь чего хочу на самом деле. Все, пожалуйста. Так, я пошел с дизайном разбираться, ждут удовольствия. Давайте. Все, хорошо, хорошо, Пока, Спасибо, пока. пока. Круто, быстро и практично. Классно. Тань, привет. Привет. Помоги с дизайна. Выбрал дом 50 квадратов, в дизайне ничего не понимаю. Какие варианты есть? Может быть готовые решения вот в да. офисе, да, вот непосредственно, чтобы не выезжать никуда в магазины? Да, конечно. Ну, давай начнем с кухни-гостиной. Хочу классические варианты: плитка, теплый пол и ламинат. Что, как, с чем будет сочетаться? Хочется, чтобы какой-то контраст ну, был. Смотри, стиль. сейчас очень актуально это холодные тона серые да это сейчас прям писк модно тренд какой-то да, да. Угу. конечно ты же тоже должен быть модным ну я вот поэтому обучаюсь у тебя да хочется хочется хочется чтобы было красиво что вот это мне нравится как ты думаешь вот, вот этот вариант да отличный вариант если будет белая кухня это будет прям шикарно да угу. так как мы подберем Смотри. чтобы посмотреть да мы подбираем ламинат да к ней какой ты хочешь ну а, конечно же мы возьмем вот. какие-нибудь серые оттенки ну да, она сочетает просто тон, да, немножечко другой. Да. Но он и должен быть как бы, да, акцентным. Ритка не должна совсем слиться. Да, я могу. Так, хорошо, здесь определились. А, нужно. Санузла. Санузла. Вот санузла вообще не знаю, какой надо. Вот что люди тебе выбирают. Не знаю, что хочу. Ну, вообще ванну берут более теплые, как ни странно, тона, да. Сейчас очень красиво у нас появились новые коллекции. Она комбинируется тоже чем-то да, -то Далее у нас есть магазин, где мы покупаем плитку, там Дарья дизайнер делать раскладку. А, то есть я могу места. тебе сказать, Таня, да. вот, вот это меня интересует, предложить мне вариант, и я потом да, выберу. Да. Давай таки сделаем тогда, хорошо? Да, конечно, мы запишем его. И так. Нам остается обои. обои. Так, две комнаты, которые спальны есть, хочу, чтобы они были разные, но в одном тоне. Ну и, собственно говоря, получается, вот на кухне-гостиную коридор что-то одинаковое. Ну смотри, да, у нас идет все-таки серое все. Да-да-да. И, конечно, я советую, например, в общее пространство взять все-таки посветлее обои, чтобы сделать акцент на. Мебели. Угу. На мебели. На мебели, на навесках на все. То есть я правильно да. понимаю, вот эти эпоха подсолнуха в рисунках уже прошла, да. да? То есть сейчас да. все должно быть одинаково, Анатонно, ну, ну, это тон. прям очень красиво сможет заняться на ляпистости. Ну, слушай, как-то все быстро получается. И плинтус какой сюда, контрастный или прям тоже в тон надо выбирать? Смотри, я очень всем советую выбирать плинтус под двери, да, потому что это прям сейчас актуально. Если у тебя будут белые двери. Как ты вот хотела, я купе, купе предполагаю, купе, да. Купе, да. Белые двери, да. белый плинтус, это будет прям шикарно. Прикинем, посмотрим, конечно. Пока мы посмотрим. Вот прям белый, без каких-либо... Да, без каких-либо рисунков. А если дверь будет черная, то, конечно, лучше черная. Да. Ну, черная сможет с серым, все-таки тебе надо расширить пространство. Да, 50 квадраты он как бы приличный, но если ты сделаешь его светлым, он будет, казаться завтра, По объемнее, да? Конечно. Но визуальный объем. Все, тогда мы а, белый плинтус серый ламинат дальше ты все запомнила, а я потому что немного всего запомнил <coughs> Тань, ну увидим потом да, в проекте все. конечно, все это увидим, ты все это посмотришь, подпишешь ладно, а было такое, вы на удаленке выбираете цвет обоев люди приезжают, смотрят дом в чистовой отделке, говорят, переклеиваете нет, кстати, все, все отделки, которые выбирались дистанционно клиенты даже не ожидали, что будет так красиво вот на самом деле прям они рады я помню, все. сколько раз тебя хвалили в наших программах так что все, это теперь тебе доверяют Тань, спасибо Спасибо. Ну, Пойдем мы в дом, посмотрим, как в некоторых готовых домах все это выглядит. Съездим в все пока. все, пока. Все стало предельно ясно. Дмитрий мне уже подготовил архитектурный план будущего дома. С дизайном примерно определились. А с обоями, с ламинатом, с плинтусом. И осталось мне только с ванной комнатой понять, какая она будет, но это тоже требуется время, да не все вот так вот решается, все-таки принятие решения серьезное. А сейчас, дорогие зрители, я приглашаю вас посмотреть на один из домов, который выполнен по всем пожеланиям заказчика, который так же, как и я, ходил из кабинета в кабинет, проектировал, выбирал стиль и дизайн своего дома. Ну что ж, на примере одного из домов, который строился под заказчика, да, именно заказчик, точно так же, как и я, работал с нашим дизайнером, работал с Дмитрием, видим, что и какие решения были приняты. Это дом светлый, светлый принтер, светлые обои и светлые двери. Ну, такой дизайн, вот он в готовом виде, так что смотрите. Санузел тоже интересный, достаточно светлый, и здесь заказчик пожелал сразу сделать стеночку для душевой кабинки. То, о чем мы говорим, всегда всевозможные различные решения в планировке, в дизайне и интерьере возможны в нашей компании. Обращайтесь в нашу компанию, дизайн, планировка, интерьер, расчет, бюджет и смета. Все это мы вам говорим, все мы это вам показываем. В наших обзорах мы всегда говорим о цене, сколько стоит дом и вообще, что он из себя представляет, показываем в наших обзорах. Так что следите за эфирами, будьте с нами. На сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока. У меня вот такое ощущение, что мне меня только что просто сказали, иди, иди, типа съемка закончилась, мы только да, начали, да. между прочим. Все, дом, я не сохраняю, да? Не сохраняй, сохраняй, дом, сохраняй. Ну ладно тогда.